Привет всем, кто попал на это видео. Я надеюсь, вы нашли то, что вы искали. В этом ролике мы разберем с вами уравнение касательное. Это задание я взяла из US теста, И сейчас мы будем с вами э, разбирать это уравнение касательное для этой функции. На данный момент вам нужно записать формулу для уравнения касательной. Так, Сначала вы выписали формулу, теперь вы переписали ваше задание и первым шагом здесь будет подставление вашего x 0 минус 7p на 36 именно в это уравнение. То есть минус тангенс умножить на скобочку 3 умножить на минус 7π на 36. Далее плюс π на 3, э, скобочку закрываете, и минус 3. Далее у нас идет вычисление. Сразу видно, что 3 и 36 можно сократить. Вы получите знаменателя 12, сверху нужно подписать единицу. Далее этот минус, который стоит перед тангенсом, он компенсируется тем минусом, который остался у нас пока в скобке. Пока на данный момент вам надо посчитать. Значит, это будет минус 7π на 12. Вы подписываете дополнительный множитель. Получаете 4π на 12. Далее скобку закрываете. Да, не забывайте дописать минус 3. Минус тангенс, скобочка, минус 7π на 12, отнимаете 4π на 12, получаете минус 3π на 12, далее 3 12 можно сократить на 3. Этот минус, он компенсируется перед тангенсом, соответственно, вы получаете положительный тангенс, π uh, на 4 и минус 3. По табличке тангенс π на 4 равен 1, соответственно, будет 1 минус 3. И, значит, первая часть нашего уравнения, это будет минус 2. Минус 2. Итак, следующий шаг в нашем уравнении касательное – это взятие производной от нашей функции. Я напомню, что производная от тангенса, у которого есть какое-то число перед x, да, это есть n, деленное на косинус квадрат, это число, умноженное на x. Тогда, тогда производная от нашего тангенса это будет минус 1, потому что перед тангенсом был минус, умножить на тройку, потому что перед x было 3, делить на косинус квадрат все то, что было в скобочке 3х плюс π 3. Конечно, это будет минус 3 деленное на косинус квадрат нашего выражения 3х плюс π 3. А третий пункт это получается подставление нашего х нулевое в нашу производную, которую мы получили. Значит, внедряем наше значение минус 7π деленное на 36. И хочу напомнить, что чтобы долго мы с вами еще раз это вычисление не выполняли, у нас уже было в самом начале такое же вычисление, поэтому просто можно сразу написать, что это косинус квадрат π на 4. Значение вы это знаете, осталось просто его посчитать. Не забудьте, да? если косинус квадрат, то значит корень из двух на 2 надо возвести в квадрат. И есть такая тема, которую вы постоянно забываете. Если число делится на дробь, Значит, вот этот знаменатель, он просто идет вот сюда наверх, и вы получаете минус 12 деленное на 2 равно минус 6. Так, добавим в нашу копилочку следующие важные моменты. То есть уже получается, это была у нас подстановка в нашу производную х 0 и это значение у нас будет минус 6. Ну что, настал момент, когда мы с вами начнем подставлять все в нашу формулу. Итак, все детали для нашего уравнения касательной собраны. x нулевое, которое дали по заданию, f от x0, которое мы посчитали, подставив в нашу функцию, и f от x0, получается значение, которое мы получили при подстановке в производную. Все, нам осталось только легким движением руки все заменить. Это будет минус 2. Плюс на минус дает минус 6 на скобочку х. Минус на минус дает плюс 7π на 36. И для конечного ответа, а в юстесте было несколько ответов, поэтому все-таки преобразовывать нам стоит. Минус 2 мы оставляем, минус 6х и минус 6,7,42π36. И. И у нас есть возможность сократить 6 на 36. Это у нас будет семерочка, а внизу шестерочка. И конечное уравнение касательное будет выглядеть у нас вот так. Минус 2, минус 6х, минус 7 пи на 6.